Самолет готов к слету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем вам приятного полета. Родители, привет! Я сейчас нахожусь в Москве, в Шереметьево. Мой путь следования такой. Санкт-Петербург, Москва, Москва, Ханой, Ханой, Фукуок. Значит, когда вы прилетаете из Петербурга в Москву, вы прилетаете в терминал Б. Для того, чтобы вылететь из Москвы до Ханой, вам нужно найти терминал Д. То есть вам нужно будет перейти, найти этот терминал Д. Ну а дальше на посадку ищите свой выход, гейт. Ну что делать дальше, я расскажу вам уже, когда прилечу в Ханой. Давай, на неё не смотри. Добрый вечер. И прямо и направо. выходим из центрального входа э, в Ханое и идем на шаттлбус. Нам нужно э, линию доместик найти. Терминал 1. Терминал один. Стоит, вон народ стоит. Oh, my God.